Итак, первое море Средиземное. Отдыхали мы два раза в Турции на Средиземном море. Море прекрасное, теплое, чистое, но очень соленое. Купались и загорали с удовольствием. Пляжи оборудованы душами. Есть пляжи городские, но в основном пляжи от отелей. Первый раз были балани. Берег песчаный и очень удобный. Второй раз отдыхали в районе Кемера, в Бельдиби-2, берег каменистый, и поэтому очень плохо заходить в воду. Надо иметь тапочки для купания, что очень неудобно. Боишься зацепиться, зацепить дно коленями и поцарапать их. Вода бирюзовая, прекрасного вида.